Привет всем, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео мы расскажем о том, что помимо фундаментов мы также строим загородные дома. В целом мы являемся узкопрофильной компанией, которая занимается монолитными работами, но тем не менее, помимо фундаментов, мы строим коробки домов. Этим процессом мы начали заниматься в 2015 году, когда один из наших клиентов после того, как мы ему построили фундамент, попросил построить ему дом. После строительства этого дома мы построили еще несколько домов. Для этого мы пригласили в нашу компанию опытного инженера, который уже до этого много домов построил, на этом этапе мы научились правильно строить, отработали технические решения, научились проектировать дома и с тех пор мы уже плотно этим занимаемся. В целом параллельно мы ведем от 6 домов в стадии строительства и в этом видео я расскажу на какие этапы мы делим строительство и как мы это делаем. Итак, в нашей компании мы подразделяем строительство коробки дома на 5 этапов. Первый этап это возведение наружных и внутренних несущих стен, возведение дымоходов, минканалов, возведение перегородок внутренних и возведение межэтажных перекрытий и лестниц. На этом этапе ключевой задачей является подготовить работы для последующего этапа, а именно кровельные работы, закончить все кладочные работы, для того, чтобы в перспективе уже не приглашать именно каменщиков, если дом из камня собирается на строительство на какие-то доделки. Итак, сейчас мы находимся на объекте номер один в Невской Дубровке. На этом объекте мы возводим дом из газобетона. Это первый этап строительства дома. После возведения фундамента в этот этап включены, значит, возведение всех наружных несущих стен, внутренних несущих стен, возведение перегородок, дымоходов, вентканалов и, собственно, все. Философия этого этапа заключается в том, чтобы произвести все общестроительные работы, связанные с возведением коробки, и уже подвести дом под кровлю, для того, чтобы когда зайдут кровечки, им не пришлось дорабатывать коробку дома. Также на этом этапе очень важно подготовить фасад к последующим работам. На этом объекте будет комбинированный фасад, частично будет обшиваться планкен деревянный, частично мокрый фасад из штукатурки. Очень важно на этом этапе утеплить все зоны где они должны утепляться. Допустим, монолитное перекрытие с торца утепляется, потому что обладает высокой теплопроводностью этот узел. Утепляются балки монолитные, где они вылетают тоже из конструкции. Их тоже обязательно надо произвести, эти работы. Также в целом надо закончить все работы, которые связаны с кладкой, для того, чтобы, когда придут фасадчики, они уже занимались только фасадом, а не доработкой фасада под уже свои непосредственно работы. Для производства работ по первому этапу мы разрабатываем такой альбом технических решений. В него включены все узлы. По возведению коробки дома есть кладочные планы по этажам с указанием материалов, которые применяются. Допустим, наружный контур это стены из газобетона 400 плотности, 375 толщины. Внутренние стены выполнены из кирпича 2.1 НФ. Вот здесь указаны, указаны вент и дымоходы, которые выкладываются. В данном проекте они выкладываются из кирпича. Указано где будет установлена лестница ее порядовка. Сроки возведения такой коробки занимают ориентировочно возведение стен первого этажа 7-10 рабочих дней, возведение перекрытия 7 дней. Возведение стен второго этажа займет ориентировочно около 10 дней. Перекрытие тоже ориентировочно где-то 7-10 дней и возведение фронтонов около 7 дней. В общем, если посчитать, возведение именно коробки на таком объекте занимает около 2 месяцев. На втором этапе мы возводим кровлю дома. В комплекс работ включается возведение стропильной системы. Она может как выполнена быть из дерева, как из металла, так и из ЛСТК. Далее мы делаем кровельное покрытие, тоже из различных материалов. Это фалиц, гибкая черепица, металлочерепица, керамическая черепица. Возведение водосточной системы, устройство снегозадержания, устройство лобовой доски и подшивы свесов. В данном комплексе мы стараемся закончить работы в полном объеме для того, чтобы в перспективе, когда заказчик уже будет обживать дом, ему не пришлось подниматься на крышу и что-то доделывать, переделывать. Мы в комплексе работ пытаемся завершить. Все. Итак, сейчас мы находимся в городе Сестрорецк, на этом объекте мы уже завершили второй этап строительства дома, а именно возведение коробки. Сейчас расскажу, что входит в комплектацию возведения коробки дома под ключ. На данном объекте именно здесь возведение стен, это газобетон аэрок 375 плотности. Возведение всех дымоходов и виндканалов. Также в наших проектах мы всегда делаем межэтажные лестницы. В данном варианте это монолитная железобетонная лестница с полуплощадкой и с развернутыми выходами на второй этаж. Вот такой формы интересной. Возведено межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом. Возведена плита покрытия над вторым этажом. И сверху также сделан армопояс с закладными под будущим монтаж уже кровли, то есть монтаж маурлатов, э, стропил, конь, коньков и прочих элементов, которые должны быть в крыше. Интересной особенностью этого дома является э, холл со вторым светом, с большим пролетом плиты покрытия и большой, соответственно, площадью вот этого зала. На данный момент э, мы провели работы по устройству гильзы под дымоход завершили коробку дома следующий этап уже будет инженерные и отделочные работы когда уже вот этот, вот это пространство уже обретет свою финальную версию и все станет уже на свои места в целом Этап по возведению коробки дома в нашей компании заканчивается тем, что вы уже больше никогда не возвращаетесь к общестроительным работам, связанных с возведением коробки дома. То есть, когда вы возводите кровлю, вы уже не думаете о том, что потом где-то у вас появится винт -канал дополнительный или появится дымоход, и придется разрезать кровлю. На этом этапе мы этот вопрос закрываем полностью. Также на этапе отделочных работ, когда вы будете проводить внутренние работы, не потребуется приглашать бригаду каменщиков на возведение межкомнатных перегородок, потому что на этапе средства коробки дома вы этого не сделали. А эти работы уже будут проведены изначально и в будущем будет проще работать с домом. Этап номер три это фасадные работы. В каких-то технологиях он может пересекаться с кровельными работами. Если же пересечение невозможно, то на этом этапе мы производим работы полностью по финишной отделке фасада, производим работы по стеклению оконных проемов, монтажу дверей, для того, чтобы уже опять же при последующих работах не приходилось возвращаться назад для переделки данных видов работ. В своей практике мы применяем следующие технологии. Штукатурка мокрый фасад, облицовка кирпичом, облицовка клинкерной плиткой, Обшивка планкеном из дерева или обшивка фальцем. Итак, сейчас мы находимся на объекте в Балтийской Солбоде. Сейчас здесь проходит этап номер три по строительству дома коробка дома уже завершена, возводим кровлю, здесь обычная двухскатная кровля, стропильная система деревянная, кровельное покрытие, битумная черепица хочу сказать, что каждый проект требует дополнительной доработки, если даже это типовой проект в своей компании, мы заново перерабатываем, дорабатываем узлы, если есть пожелание у заказчика по изменению планировки или по каких-то моментах усилению или, наоборот, оптимизации затрат, мы эти Работы проводим. На этом этапе мы прорабатываем э, все разрезы, которые связаны с кровлей, выводим отметки, зачастую в типовых проектах отметки плавают, где-то нет решения по вот, винт каналам, по дымоходам, их надо обязательно прорабатывать, прорабатывать узлы в соответствии с пожеланиями заказчиков. Некоторые заказчики хотят, допустим, у них изначально запланирована кровля металлочерепица или битумная черепица, они хотят кровельное покрытие поменять, собственно, за этим следует изменение проектных решений, изменение узлов, изменение примыканий к стенам к водостокам ну и много моментов которые надо обязательно понимать вот план кровли сверху который на данный момент производится мы сейчас смотрим вот на этот козыречек где ребята э, проводят работы на данный момент остальная часть кровли уже практически завершена в целом срок строительства такого дома занимает ориентировочно где-то 6 месяцев с крышей э, на Объект, начиная с фундамента, мы зашли примерно в мае. Сейчас уже начало ноября. И ну, примерно еще неделя-две нам остается до уже финиша этапа номер три, это кровля. В этом сезоне мы планируем после окончания работ по кровле законсервировать конструкцию, то есть зашить все проемы пленкой, прибрать все материалы, которые материалы остались, их все складировать. И оставить на объекте, и уже в следующем году, как потеплеет, приступить к фасадным работам. Четвертый этап – это внутренние инженерные сети и отделка внутри здания. На этом этапе проводятся сети канализации, водоснабжения, электроснабжения, слаботочные сети. И проводятся дальнейшие отделочные работы под ключ, начиная от штукатурки и оканчивая уже отлейкой обоями стен. После проведения этого этапа клиент уже может заезжать в дом и постепенно проводить пятый этап. Это благоустройство территории. Итак, сейчас мы находимся в Солнечном. Здесь мы возвели вот такой дом. На данный момент дом находится на третьей стадии возведения. Сейчас уже возведена коробка. Это дом из газобетона. Облицовка фасада. Здесь облицовочный кирпич. Возведена кровля из цементно-песчаной кровли. Брас. И сейчас уже проемы остеклены и плавно следующий этап запускаться будет это уже отделка внутри и благоустройство территории э, вокруг самого дома. В целом, если вы за лето построили такой дом его можно законсервировать и уже оставить на следующий сезон для продолжения последующих работ если вы хотите построить дом за один сезон э, очень хорошо начинать строительство дома лучше зимой то есть строить фундамент где-то Январь, февраль, март. В уже весенний период начинать строительство коробки дома, для того, чтобы к середине лета подойти уже к кровельным и фасадным работам. За время лета и осень... начала осени завершить работы по фасаду, кровли и остеклению самого дома, ну, закрыть теплый контур и уже в зиму можно уходить с отделкой и с инженерными сетями. Особенностями этого дома является, во-первых, красивая архитектура. Этот дом разработал архитектор Андрей Лебедев. Наш близкий друг. Во-вторых, очень красивое сочетание материалов здесь вот такой бежевый кирпич, достаточно недорогой, но когда вот он хорошо красиво уложен, выглядит очень приятно. На кровле применена вот цементно-песчаная черепица, сочетание черной лобовой доски и торцевой и белой подшивы, но ну, вот рождает такой плавный переход с крыши на подшиву и на стену, очень. По-моему, гармонично выглядит. Облицовка цоколя еще не проведена. Здесь планируется искусственный камень. И когда это уже завершится, полностью концепция уже обретет свой финальный вид. Также в этом доме мне нравится входная зона. Здесь выполнено крыльцо главное для входа в дом. По сторонам лестницы выполнены вот такие бетонные вазоны. В перспективе здесь будут расти деревья. Будет очень красиво. Козырек над кровлей выполнен тоже... Стойки из металла, сама кровля вылетает из общей крыши, что ну вот, создает ощущение вот парадного хорошего настоящего входа. Даже издалека, когда подходишь к дому, сразу видно, где главный вход. Здесь будет устанавливаться красивая дверь с витражом над самой дверью. Свет отсюда будет попадать вовнутрь. Дом одноэтажный, площадь дома по этажу составляет порядка 300 метров квадратных. Сроки строительства фундамента такого дома ориентировочно 35-40 дней. Возведение коробки из газобетона параллельно с облицовкой занимает 2,5 месяца. То есть коробка с фундамента возводится за 4 месяца. Кровля на таком доме мы ее возводили около 3 месяцев. Сама коробка с крышей заняла у нас 7 месяцев строительства. После этого уже остекление и дальнейшие внутренние работы ну, ориентировочно... Если вести работу плотно, займет порядка 4-5 месяцев. На этапе благоустройства территории мы проводим работы по мощению отмостки или ее бетонированию, по мощению подъездных путей, дорожек, посеву газонов и всем работам, которые сопряжены уже с отделкой, так сказать, прилегающей территории. Или, там, если есть техническое задание от ландшафтников, выполнение задачи по ландшафту. Итак, сейчас мы находимся в Петергофе. На этом объекте уже ведется этап отделочных работ внутри объекта. На данном объекте уже реализован четвертый этап работ и перешли мы к пятому внутренним работам. Кратко расскажу об этом доме. Этот дом построен из газобетона. Это вообще гараж. В комплекс этого строения входит гараж под автомобили, гараж под мотоциклетную технику, спортзал, беседка для отдыха, барбекю зона и зона котельной и санузлов сама коробка выполнена из газобетона кровля выполнена из фальца стены обшиты комбинирована часть фальцем часть облицовочным кирпичом клинкерным на данный момент уже установлены окна двери внутри стены штукатуренные, частично выполнена отделка в котельной, в зоне барбекю, в зоне э, спортзала и гаража уже стены обшиты, уже остаются только работы по напольным покрытиям. Работы на этом объекте мы начали в мае этого года, за месяц возвели фундамент, коробку из газобетона строили два месяца, после этого мы перешли к работам по облицовке фасада и параллельно кровельным работам. Э, вот фасад здесь выполняли из клинкерного кирпича производства Дания Терка. Обратите внимание, перемычки тоже выполнены с скрытым монтажом. То есть здесь не видно никакого уголка, ничего нет. Вот здесь вот прям кирпич. Это, по-моему, выглядит очень красиво. Также часть фасада выполнена из двойного стоячего фальца. Цвет 7026, покрытие Pural Mat. По-моему, получилось очень гармонично, архитектор запланировал, что это будет выглядеть так, мы реализовали, нам тоже это очень понравилось, стиль лофт. Также на этом объекте на данный момент уже выполнены работы по устройству отмостки и всех прилегающих территорий, здесь мощение камнем. Ну, заказчик предоставил камень Который был у него уже на участке Для того, чтобы не выкидывать материал Мы его сюда уложили Потому что это задняя зона ну, Не совсем видимая Но ну, и в целом качество брусчатки достойное В этой зоне мы уже приобретали новую брусчатку Вот такую красную укладывали Пойдемте покажу с той стороны как это выглядит На этапе финального благоустройства Уже делается мощение территории Устанавливаются бордюры Прилегающая территория Уже облагораживается Здесь был уже местный газон мы вот под плодородным слоем подровняли основание ну, Вписались в местную территорию Примкнули к брусчатке, которая уже была уложена на этом участке По этому дому, что могу сказать Здесь планируется зона барбекю Здесь будет стоять мангал Здесь стоит витражное остекление Сейчас затянуто пленкой Потому что еще ведутся работы И чтобы его не испортить Пока она законсервирована Общие сроки возведения Такого здания в 300 метрах квадратных именно на данном объекте заняли значит, этап фундамента месяц, и там возведение коробки дома из газобетона 2 месяца, устройство крыши параллельно с устройством фасада еще 3 месяца. Работы по благоустройству заняли порядком где-то полтора месяца, то есть это уже семь с половиной месяцев, и внутренние отделочные работы, они тоже велись в параллели. еще ну, примерно на данный момент остается месяц, то есть еще полтора месяца. Общий срок строительства такого объекта составляет 8-9 месяцев, уже под ключ, до момента заезда заказчика уже вот это строение для его эксплуатации. В целом хочу сказать, что помимо строительства на объекте есть еще необходимая проектная документация, которая своевременно должна появляться на стройке для того, чтобы не было накладок. И ко всем этапам работ мы также разрабатываем проектную документацию, которая появляется на стройке в нужный момент и препятствует тому, чтобы стройка неожиданно останавливалась. Таким образом, обращаюсь в нашу компанию за фундаментом. После его строительства вы можете посмотреть, с кем вы работаете, и если возникнет желание, также обратиться, и мы вам построим хороший дом. С вами был Марат, это компания Фундамент СПБ. Подписывайтесь на наш канал, у нас много полезного контента. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!